Привет, посетители психушки! С возвращением! Итак, встречались ли вы когда-нибудь с кем-нибудь? Если нет, вы можете подумать, что это необычно по сравнению с другими, но только потому, что кто-то встречался со многими людьми, не делает его экспертом в области отношений. Это просто означает, что у них больше опыта. А опыт не всегда означает, что у вас больше шансов на успешные отношения. Совместимость – это один из ключевых компонентов для здоровых отношений. Поэтому многие могут спросить, почему вы до сих пор не встречались, чтобы найти свою совместимую пару? Ну, у вас есть свои причины. Во-первых, вы знаете, чего хотите. Вы точно знаете, чего хотите от партнера, потому что у вас есть опыт других типов здоровых отношений, которые подают хороший пример. Дело не в том, что у вас невероятно высокие ожидания, или, может быть, так оно и есть. Но многие люди просто знают, чего они хотят. И их не окружают люди, с которыми, по их мнению с которыми, по их мнению, они были бы совместимы по разным причинам. Может быть, вы домосед. Может быть, вам нужен человек, которому нравятся определенные вещи и придерживается определенных ценностей, но вас никогда не окружают такие люди. Если вы хотите романтики, найдите способ связаться с группами или сообществами, которые разделяют ваши ценности и интересы, и присоединитесь к ним. Никогда не знаешь, когда ты встретишь кого-то, с кем у тебя совпадут интересы. Второе, вы не умеете флиртовать. Многие люди чрезвычайно застенчивы. Некоторые просто очень интровертированы и не стремятся к общению. Но многие просто не знают, с чего начать флирт. Романтические отношения могут быть сложными. Что если вы не можете уловить социальные сигналы, которые дают понять, что кто-то с вами флиртует? Или что делать, если ваша версия флирта выглядит неуклюжей или странной? Лучший совет. Практика делает совершенным. И если вы сомневаетесь, хорошей идеей будет просто показать себя со стороны и прямо спросить, заинтересована ли другая сторона. Если флирт не удался. Просто не хотели бы вы сходить со мной на свидание? Лучше, чем ничего. Номер три. Вы пережили травму. Причина, по которой многие не ходят на свидание, это травма. Эмоциональная или физическая травма может повлиять на всю жизнь. На вас, а незалеченная травма может заставить вас избегать определенных ситуаций, если вам не нужно в них находиться. Исцеление травмы может занять время, но вам также следует обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью или консультанту, если травма мешает вам делать то, которое вы хотите делать. Номер 4. Вы охраняете свои сердце. Многие люди, которые никогда раньше не встречались, склонны охранять свои чувства. Они не хотят открываться и становиться уязвимыми. Как того требует свидания? Здесь могут сыграть роль прошлые травмы, или просто ситуации и опыт, через которые вы прошли, когда вас подвели в прошлом. Но если вы знаете, что хотите испытать романтические отношения, вам придется столкнуться с мыслью о том, что в какой-то момент вам придется открыть свое сердце. Как мы можем узнать кого-то по-настоящему, если мы не будем уязвимы и искренни сами с собой? Если вас все-таки подведут, можно посмотреть на это как на приобретение нового жизненного опыта. Многие люди страдают от разбитого сердца. Это часть жизни, через которую проходят многие. Если вы рискнете, возможно, оно того стоит. Номер пять. Вы поздно созреваете. Одна из причин, по которой вы не хотите встречаться. Вы просто не хотите, и это совершенно нормально. Вы не должны торопиться или чувствовать необходимость встречаться из-за давления. Это должно зависеть от того, когда вы почувствуете, что готовы. И в конечном итоге это должен быть ваш выбор. Любовь и влечение могут быть немного суматошными поначалу, поэтому лучше знать разницу между дискомфортом из-за страха того, чего вы хотите, и просто неготовностью. Если вы чувствуете себя некомфортно из-за неудачных попыток флирта или беспокойства, знайте, что иногда стоит рискнуть посмотреть в лицо своим страхом и сделать что-то, что вызывает дискомфорт. Награда может быть судьбоносной. Номер 6. Вы были слишком заняты. Вы студент дневного отделения. У вас две работы и куча домашних заданий. Неудивительно, что вы ни с кем не встречались. Разве кто-то может тебя винить? Дело не в том, что ты не хочешь встречаться. Просто у вас нет свободного времени. Когда вы сможете выделить время для себя и общения, вы будете чувствовать себя менее напряженно и, вероятно, уравновесите свое психическое здоровье. Номер семь. Вы редко выходите на улицу. Вы проводите дни в помещении, наслаждаясь великолепием одиночества. Вы любите работать вне офиса, разговаривать с друзьями по телефону и наслаждаться своими хобби, не выходя из дома. О, как рифмовано! Ладно, возможно, вам нравится свидание, но у вас просто нет желания, чтобы выходить из дома и встречаться с людьми. Если вы готовы познакомиться с новыми людьми, попробуйте найти новые занятия вне дома. Присоединяйтесь к сообществам в интернете или знакомьтесь с другими людьми и общайтесь через социальные сети. Только убедитесь, что это реальный человек и не садитесь в грузовик с мороженым. И наконец номер восемь – вы сосредоточены на себе. Многие, кто никогда не встречался раньше, просто не хотят, чтобы кто-то войти в их жизнь, потому что они слишком сосредоточены на себе. У них есть серьезные цели и обязательства, которые делают свидания практически невозможными, или они работают над своим самолюбием, прежде чем привлечь кого-то нового в свою жизнь. Одна из самых важных вещей, которые вы можете практиковать в жизни, это любовь к себе. Если вы любите себя, возможно, вы будете готовы полюбить кого-то еще так же сильно, или хотя бы встречаться с ним. Итак, вы уже встречались с кем-то раньше, или может быть вы встречаетесь с кем-то новым? Если вам интересно, лучше всего просто спросить у них почему. И если вы нажали на это видео, потому что теперь вы готовы к свиданиям, знайте, что возраст – это всего лишь цифра, и вашему избраннику будет все равно. Если вы еще ни с кем не встречались, если есть кто-то, кто вам нравится, выйдите из своей зоны комфорта и спросите его. Если ваши неудачные пикап-фразы провалились, пожалуйста, просто спросите их. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделитесь этим видео с теми, кому оно может пригодиться. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления для получения новых материалов, подобных этому, как всегда. Суперспасибо за просмотр!